Привет, субскрайберы! Стоп, а что с музыкой? Так, сейчас поставлю другой пластинку, подождите. где же она? Ой, Откуда здесь кот? Нашел. Вот так вот лучше. Привет! Сегодняшний ролик будет немного разговорчивым, но по старинке в конце видео покажу новую игру. Точнее, анонс новой игры. И если интересно, можете ее сразу оценить, нажав на этот таймкод. А, короче, также не могу упомянуть, что под предыдущим видео поставили много дизлайков. Но не из-за того, что вам видео не зашло или не понравилась игра, а из-за моего тупого рекламного пиара в комментах и рекомендаций Ютуба. Короче, сорян, больше не повторится, но в следующий раз не оценивайте дизлайком под моим видео работы Ютуба. А лоу у него вопросы есть... Чел? Также перед началом основной части видео я хотел бы посоветовать вам канал АйМек. Это совсем не реклама, ведь до нее не получил ни рубля. Я предлагаю вам этот канал, так как хочу поддержать талантливого парня. У него очень приятный голос, отличное оформление видео и крутая подача. Парень реально делает жесть. И поэтому можете поднять его настроение и исправить эту гребаную красную кнопку на серую. Вот все. Запускайте игра. А так, что же делать игры реалистичными? И что нас в них манит? Во многом нас привлекает геймплей именно живых и дополненных игр, поэтому утверждать, что на реалистичность является губа графика категорически нельзя, поэтому школота быстро из комментов. А, не, ну ребят, текстуры конечно решают, но только малую часть. Ревинную долю геймплея строит именно живность игры, то есть активность вещей на заднем плане, или проще говоря, задний фон. Фон игры полностью передает настроение, которое хотел передать автора, атмосферу игры и во многом даже украшает скучный сюжет. Отличным примером проработанного фона служит ибачай сталкера. А, короче, когда я писал текст, еще не был трейлера к сталкеру 2, и я очень думал, что он скоро выйдет. это, кстати, классно, ребят. Так вот, я имею в виду именно старые сталкеры. Так вот, графон там не очень, сюжетка заходит не всем, но, черт, эта атмосфера была передана идеально. То есть ты хочешь вновь и вновь зайти в эту игру, чтобы оказаться в постапокалипсическом Чернобыле, так как атмосфера затягивает. Окей, так я типа плавно перехожу к следующему фактору, но нихрена. Звуки. Да, я и на собственном опыте убедился, что звук в играх это целое искусство. Только посмотрите, как моя игра выглядит без звука и как со звуком. Хороший звук даже в самой глубокой игре придает личности, так как человек на протяжении всей жизни опирается на 5 базовых чувств: зрение, слух, касание, запах и вкус. И добавление в игру еще одного из них придает невероятный эффект реалистичности. А, также к этому можно еще отнести VR-игры, ведь они переносят уже знакомые чувства в игру. Блин, ребят, это классно. И так следующее – это свобода действий. То есть такие игры, как GTA, Готика, Ведьмак, Skyrim, Майнкрафт и Киберпанк. И таки раньше других дают свободу действий и открытый мир, что несомненно пытается обмануть наш мозг и полностью перенестись в этот прекрасный виртуальный мир игр. Давайте не будем с этим затягивать, ведь тема не из новых, и я думаю, все ее отлично понимают. Потому что я хочу перейти к моему любимому NPC. Да, да, еще раз да. Эти конечно, 3D модельки дают ощущение того, что игра живет своей жизни, а не то, что она верится только вокруг нас. К примеру, есть игры, где NPC живут своей жизнью, и это просто круто. Разработчики и вправду так детализируют мир, что иногда ты и вправду проникаешься часами к 3D моделькам. К примеру, в Red Dead Desception, Каждая жизнь NPC, каждый день NPC так хорошо прописан, что ты реально начинаешь верить, что это настоящий человек. И к тому же они полностью помогают добавить живности на задний план. И многие из них помогают продвижению сюжета, поэтому не надо игнорировать и херачить их в GTA-шке, окей? А, ну в этом в принципе все. И да, если вы в своих играх будете употреблять эти признаки и сочетать с хорошей палитрой цветов в текстурках, то ваша игра будет казаться реалистичной даже в 2D. И, чтобы доказать свои слова, я создал мини-платформер со своей старой графикой. Блин, помню, как я херачил, надежде сделать игру, но просто не умел. Но вот теперь у меня предостаточно опыта, поэтому готов вам предоставить Ширай Ронин. Хз. название может, такое я и оставлю? Ну, короче, ладно, в комментах напишите. Игра будет на телефоны, чтобы все мои подписки смогли оценить ее. Ну, не знаю, вроде выглядит симпатично. Короче, если наберем 15 лайков, то я сразу начинаю работу над ней. Вот вам еще одна минутка геймплейчика. Обязательно оцените ее в комментах. Естественно, она будет доделываться и фикситься. Можно это сделать даже по вашим требованиям и желаниям. Но демо версию игры вы увидите прямо сейчас. ребят, сейчас я вам дам маленькое интервью по моей игре. Возможно, первое, что вам сейчас полезло в глаза, это графика, над которой я работал очень долгое время. Да, не спорю, некоторые из вещей в этой графике были найдены в интернете, но, думаю, никто меня за это не накажет. Также хочу сказать, что геймплей будет довольно приятным, задний фон будет максимально живым, чтобы оказался реалистичным. Также система управления, ребят, скорее всего вы спросите, она будет с помощью кнопок, не джойстик, мне джойстик не очень нравится, потому что он залагивает в некоторых играх и будет работать не так, как хочется. Также хочу сказать, что у игрока будут главные суперудары, что... Потому что я собираюсь сделать какую-то реальную мисиловую, которая вам точно в будущем понравится. Вы, наверное, уже заценили его один из суперприемов, поэтому, ну, ребят, ну, я должен это все воплотить в реальность. Также я хочу сказать, что я хотел сделать игру в изометрии, то есть чтобы игрок мог передвигаться вверх и вниз, это было бы прикольно, но тогда мне придется убрать прыжок, поэтому, ребят, сами решайте, обязательно пишите в комментариях ваше мнение о игре, лучшие ваши советы обязательно зайдут в видео, и естественно зайдут в игру, любой из ваших советов появится обязательно в игре, потому что... Мне стыдно, ребят, за прошлые игры. Честно говоря, я уже сделал огромное количество игр. И мне очень стыдно за то, что на моем канале только те игры, которые я делал максимум за 1-2 дня и только для видео. Я люблю прорабатывать сюжет в играх, и мне это очень нравится. Мне это предоставляет удовольствие, то что кто-то будет лицезреть целую историю на экране и будет участвовать в ней. Мне кажется, это очень прикольно, очень классно. Поэтому, да, в этой игре будет очень жесткий, прикольный сюжет. Вот за это я отвечаю. Также хочу сказать, что хочу создать, в конце концов, нормальную игру, потому что вы еще наверное, не видели мой полный скилл в играх. Да, там был шутер, что-то, что-то, но, опять же, он сделался за два дня. Серьезно, ребят. Так вот. И я хочу создать какую-нибудь классную инди-игру, которая. я надеюсь, если она кому-то зайдет, я обязательно куда-то выставлю. Позже напихаю рекламу и куплю себе нормальный микрофон, и еду на Майами. Не знаю. Короче, ребят, еще хотел бы сказать, если вам понравилось новый формат видео, то есть где я веду себя более открыто, а не так сдержанно То тоже обязательно напишите об этом в комментариях. И да, если это видео попало вам в по рекомендации, то не надо ставить дизлайк, потому что типа не я пихаю вам это видео в рекомендации, а YouTube, поэтому ну ребят помни будьте. И да, если вам реально не понравилось это видео, не понравилась игра, дизлайк, я не обижусь, если это все заслужено Просто я понимаю, что в прошлый раз был не А на этом все видео закончилось да ребят можете выключать спасибо что досмотрели до этого момента всем удачи и пока короче ты куда вот, я пассив